Как жить, когда нет сбережений и постоянного дохода, закрывать кредиты, оплачивать ЖКХ, покупать продукты и прочее? Конечно же, хотелось бы сначала познакомиться. Меня зовут Елена Феоктистова. У меня опыт работы в консалдинге, в консультациях именно с физическими и юридическими лицами более 17 лет. Я по первому образованию юрист, по второму финансовый консультант дипломированный и Ранхикс, и при правительстве Университет финансов при правительстве Российской Федерации. На 31 марта 2020 года я занимаю первое место в рейтинге консультантов-методистов проекта «Ваши финансы», который организуется при поддержке Министерства финансов. А также являюсь автором книги «Инвестиции без риска» издательства «Эксмо», которое стала достаточно быстро, за полтора месяца продаж она стала бестселлером. За 2020 год мной было проведено более 89 просветительских мероприятий в сфере финансовой грамотности и по юридическим вопросам в том числе. Более 13 миллионов слушателей только за 2020 год. И в 2019 году по результатам работы мне был вручен золотой грейд Минфин России за популяризацию финансовой грамотности в стране. Есть у нас среди финансовых консультантов тоже свои соревнования, я в них активно принимаю участие. Если вам, у вас останутся вопросы, вы хотите задать их, то, пожалуйста, обращайтесь на мою страничку в Инстаграме «Елена Нижняя, подчеркивание Финкульт» или в группу ВКонтакте вк. Финкульт. Буду рада. Так, что же мы сегодня будем обсуждать с вами? В первую очередь мы поговорим, что делать, если вы потеряли источник дохода. Потом мы обсудим, как оплачивать кредиты и другие обязательства, когда нет дохода и сбережений. Кто имеет право на кредитные каникулы и как их получить? Вы уже все наслышаны о том, что была введена система кредитных каникул. На самом деле что-то действовало и до 25 марта 2020 года, до выступления президента. Я об этом расскажу, какой порядок был до, и какой на сегодняшний момент будет применяться, тоже обязательно расскажу. Где взять деньги на продукты и другие обязательно нужды в условиях карантина. То есть закончим с вами на позитивной ноте. Как мне кажется, будем все-таки пытаться найти деньги у себя под ногами, будем искать разные способы, и возможности получить дополнительный доход. Скажите, пожалуйста, кто среди сейчас участников действительно потерял источник дохода или, так скажем, он существенно сократился, потому что каждый работодатель по-своему решает, как распоряжаться своими сотрудниками. Кто оказался в такой ситуации, что дохода нет? Вы можете мне просто в чате поставить плюсик, да, или там единичку, да, что я пострадал, у меня действительно источник дохода потерялся. При этом вы же можете быть ненаемным сотрудником, вы можете быть представителем малого или среднего бизнеса, когда закрылись все, соответственно, заведения, и вы не имеете возможности продавать свои услуги или оказывать продавать товары и оказывать услуги. Кто, кто готов поделиться с нами? Можете, я сейчас в чате, так что если вдруг на этом этапе уже есть какие-то вопросы, вы можете мне их задать или же поставить плюсик. Я знаю, что там еще с задержкой происходит. Я, возможно, не сразу увижу реакцию. Так. Хорошо, перейдем к контенту, потому что пока вопросов я ваших не вижу, тогда я буду дальше рассказывать, видимо, о том, как действовать. Если вы оказались в ситуации, когда потеряли источник доходов, с чего нужно начать, друзья? В первую очередь, конечно, нельзя паниковать, нельзя делать каких-то необдуманных действий. Вам нужно взять ручку-бумажку, сесть и выписать сумму расходов. То есть определите, пожалуйста, какие у вас есть обязательные и необязательные траты. Для чего? Для того, чтобы понять, так скажем, наш объем трат, который, без которых мы выжить не сможем. Все необязательные на этот период, конечно же, желательно сократить максимально. Можно, вы знаете, я не призываю вас прям в прямом смысле сажаться на хлеб и воду, потому что это никогда не приводило к позитивным результатам. Но я призываю вас отказаться от необдуманных покупок в продуктах, потому что сейчас, на сегодняшний момент, так как уменьшилось количество развлечений, люди начинают развлекаться, приходя в продуктовый магазин и искупая разные снеки, сладости, то есть то, что... Без чего можно прожить. Это же не какие-то регулярные продукты, которые позволяют там, накормить всю семью, а это то, какое-то развлечение в виде еды. Поэтому не стесняйтесь и сократите этот расход на ближайшее время. Таким образом, вы сможете пересмотреть и список продуктов и пересмотреть свои расходы. Дальше. Если у вас все-таки есть какие-то запасы, перетрястите там то, что называется, все карманы, все сбережения, и определите, на какое время вам хватит. Если исходим из того, что ни на какое, ноль, да, у нас сейчас есть только, вот там, не знаю, 100 рублей в кармане или 50 рублей, и есть какое-то количество запасов продуктовых в холодильнике и в кухонных шкафах, то дальше мы с вами занимаемся тем, что начинаем писать заявление в банк о реструктуризации долга. Образец этого заявления я сейчас вам покажу, его можно будет даже скачать. По определенной ссылке я там укажу, где. Что это значит? Заявление вы пишете в банк о предоставлении или реструктуризации, уменьшая кредитную нагрузку ежемесячной выплаты на бюджет, или об отсрочке, то есть вы просите, чтобы вам вообще не было никаких выплат по кредитам в ближайшее время. Ваша задача подписать с банком соглашение о новом порядке выплат без начисления штрафов. Почему? Потому что... Одного документа с вашей стороны недостаточно. Кредитный договор по факту будет действовать. Для того, чтобы он изменился, вам нужен совместное соглашение, чтобы вы переподписались или изменили условия, и таким образом уже вы сможете быть более в правовом плане защищены. Ну и в пятый момент – это поиск, конечно же, дополнительных источников дохода. Сегодня в конце этого выступления мы с вами обязательно порассуждаем, а где можно найти эти источники дохода, а что может быть нам позволит их отыскать, какие есть инструменты на рынке на сегодняшний момент. А как оплачивать кредит и другие обязательства, если нет дохода и сбережений? Друзья, вот здесь существовали определенные правила, которые действовали с июля 2019 года. Было право на кредитные каникулы, они и так и назывались ипотечными каникулами, только людям, у которых есть ипотека. Давали людям, которые оказывались в трудном материальном положении, например, их уволили или с какая-то существенная болезнь сократился, соответственно, объем доходов. Единственное жилье должно было быть обязательно, и оно должно было быть в ипотеке. То есть если вы рантье или у вас несколько квартир, то вы уже не попадали в эту категорию. И предоставлялась одна отсрочка на конкретный один договор. То есть нельзя было предусмотреть еще там, на один и тот же договор несколько отсрочек. Один раз воспользовались – все. Ну и максимальная сумма кредита – 15 миллионов. Если кредит был больше, то вам отсрочку не давали. И какие порядок, какой порядок был? Он на самом деле и сейчас существует, то есть эти условия, которые до сих пор действуют, просто появились еще дополнительные послабления. Было два варианта. Не платить вообще, платить меньшую сумму ежемесячных платежей, то есть уменьшать так называемую кредитную нагрузку на бюджет ежемесячный. И виды каникул погашались проценты, тело кредита разбивали на последующие платежи, а в течение месяца человек просто гасил проценты. Разбивка платежей была, то есть носили часть ежемесячного платежа, полная срочка, вообще человек ничего не платил и продлевал срок, тем, тем самым продлевался срок ипотеки, вы понимаете, да? Ну и, конечно, вообще увеличивался срок ипотеки, продлевали договор и перераспределяли так называемую нагрузку на дополнительное время. В отношении других кредитов, потребительские кредиты, кредитные карты не было ничего раньше. То есть все действовали в соответствии с условиями договора, закона и договора. Как это выглядело? Если погашение обязательства выпадало на выходной день, то было законное право не оплачивать в ближайший рабочий день. Друзья, к сожалению, на сегодняшний момент, в апреле, то, что у нас объявлены выходные, или так скажем, нерабочий месяц, Центробанк в своем заявлении вот буквально 3 апреля указал о том, что обязательства финансы перед банками должны выполняться в течение сроков, установленных в договоре. Мы не можем с вами сослаться по рекомендации банка, по его заявлению, не можем сослаться на выходные дни для того, чтобы не платить. Я думаю, что как это будет поворачиваться с юридической точки зрения в дальнейшем, система правовая нам подскажет и укажет, потому что я более чем уверена, что найдутся люди, которые будут в дальнейшем судиться с таким распоряжением регулятора. Вместе с тем, пока рекомендовано настоятельно оплачивать все в срок. Опять же, что можно было раньше сделать, и это не возбраняется. Написать заявление в банк с просьбой о реструктуризации и не скрываться ни в коем случае от банка, отвечать на звонки и писать им письма. Если есть возможность, то оплачивать хотя бы по 30 рублей. И важно показывать динамику. Для чего? Закон у нас все-таки устанавливает ответственность при наличии вины. И есть такое правило, что без вины мы не можем, на нас нельзя начислять штрафы, неустойки и так далее. Так вот, если вы будете показывать динамику, вы будете показывать о том, что при всем своем желании исполнить обязательства вы не смогли, потому что у вас упали источники доходов, вас уволили, просто бизнес встал из-за того, что попросили закрыть, да, из-за введения вот санэпидемиологических норм вот этих. И как следствие, в дальнейшем вам можно будет в суде ссылаться именно на 401 статью Гражданского кодекса о том, что я без вины виноватый, и на статью 451 Гражданского кодекса с требованием изменить условия договора. Эта статья говорит о том, что если бы я знал, что такое произойдет, я бы никогда не подписал этот договор на таких условиях. То есть, по сути, закон нам разрешает изменять текущие условия договора. Тот другой вопрос о том, что пойдет ли нам навстречу банк. Но не, ничего не делать – это хуже, чем хоть что-то делать. И э, что нужно делать? Погашать хотя бы маленькими платежами, стараться платить именно в срок. Все-таки Центробанк по его заявлению заявил о том, что э, не будет считаться выходными днями, пожалуйста, уважаемые, Заемщики оплачивайте в соответствии с договором. Конечно же, должно учитываться, есть ли мобильная возможность оплатить удаленно, дистанционно. Если такой возможности нет, то здесь будут все-таки другие нормы и правила вступать в силу. Но у большинства банков на сегодняшний момент есть мобильные приложения и возможность рассчитываться удаленно. Это тоже следует иметь в виду. И если вы будете оплачивать хотя бы по чуть-чуть, вы не только будете снижать свою кредитную нагрузку, но и вы будете показывать динамику и показывать о том, что вы делаете все, что можете. Вот заявление, которое можно скачать на реструктуризацию. Я указала ссылку. Пожалуйста, если кому-то понадобится, пожалуйста, скачивайте. Что же сейчас? На сегодняшний момент какая ситуация? Предоставление кредитных каникул по, так скажем, указу президента. Уже закон принят. Кому дают? Гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса. Банк обязан предоставить кредитную каникулу сроком до 6 месяцев, если доходы упали на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Вам нужно будет это доказывать. Как? Каждый банк будет решать самостоятельно. Я... Прекрасно понимаю, как это может доказать предпринимателю, у которого деньги поступали на расчетный счет, и, соответственно, он может просто показать динамику и выписку со счетов да, за прошлый период и за нынешний период. Но как это доказывать физическим лицам сложнее. Возможно, вам придется просто показывать о том, что вас перевели, так скажем, в отпуск, или же отправили без содержания и так далее. Может быть, вас вообще уволили. То есть предоставлять информацию, которая произошла здесь сейчас. Существенное отличие между теми кредитными каникулами, которые были и которые сейчас вводятся, банк не имеет права отказывать, если соблюдены все условия. Вот это тот подарок, который дает нам государство. В чем суть? Друзья, вы должны понимать о том, что кредитные каникулы – это не прощение долга. Это всего лишь отсрочка ваших платежей по кредиту на период до 6 месяцев и в это время банк не будет вам просто начислять штрафы, неустойки и привлекать вас к ответственности за нарушение сроков оплаты. Он не имеет права требовать досрочного погашения кредита, он не имеет права обращать взыскание на предмет залога, либо ипотеки. И также он не имеет права обращаться к поручителям, которые, к людям которые, или юридическим лицам, которые выступали по вашему договору. Процент, проценты будут начисляться, но центробанком предусмотрено некоторые послабления в этом плане. То, что касается, то, что касается непосредственно кредитных карт и кредитных карт непосредственно будет начисляться две третьих от так называемого среднерыночной ставки льготной. То есть на период кредита, кредитных каникул не вся процентная ставка будет начисляться, а две трети их от среднерыночной ставки, которую останавливает, опять же, Центробанк на момент обращения вас с заявлением. И здесь какой важный момент, то есть сказать, какая это процентная ставка на сегодняшний момент, я не смогу вам, потому что у каждого она будет зависеть от даты и момента обращения, и Центробанк будет ее рассчитывать. То есть вы обращаетесь с просьбой предоставить вам отсрочку, вам говорят, окей, отсрочка предоставлена, на период отсрочки начисляется вот такая-то ставка. Это все равно послабление, это все равно снижение. Подчеркну, кредитные каникулы это не прощение долга. Вы все равно удорожаете свой кредит, если вы не будете его платить, если вы будете брать отсрочку. Просто это удорожание откладывается в дальнейшем. И каждый, кто воспользуется такой услугой, он будет все равно погашать, так скажем, и проценты, и все остальное, но уже в дальнейшем. Когда я сейчас об этом еще буду рассказывать? Куда и как обращаться? В течение действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. Льготный период устанавливается для заемщика, так скажем, отстоять на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам. Как я это толкую? Если вы обращаетесь сегодня, то отсрочка вам может быть предоставлена только там с мая, но не позже, если у вас ипотека. Если вы обращаетесь сегодня у вас потребительский кредит, то срочка вам может быть предоставлена через 14 дней, но не позже. Следующий момент. Кредитная организация может требовать от вас документы, подтверждающие снижение расходов. Это может быть и справка о доходах, и выписка из реестра государственных услуг, регистрации в качестве безработного, или сток временной нетрудоспособности, больничной, возможно. Нужно эти будет документы предоставить в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. То есть если вы обратились с предоставлением кредитных каникул, вот у вас уже начинает срок капать, вы должны будете собирать эти бумаги. Если вдруг вы не успеваете в течение трех месяцев собрать все документы, которые запросит у вас банк, друзья, вы должны понимать о том, что тогда все льготные условия прекращаются и вступают в действие все силы весь договор, со всеми санкциями, со всеми э, штрафными э, условиями, которые там предусмотрены. Куда и как обращаться? Вы можете обратиться онлайн, по телефону или по электронной почте. Более того, Центробанк даже подчеркнул о том, что банки должны принимать подобные заявления по телефону. В требовании вы можете э, установить э, или исполнение обязательств, э, приостановить полностью э, оплату кредитов э, и внесение кредитных платежей или же вы можете уменьшить размер платежа ежемесячного, тем самым снизив свою кредитную нагрузку на свой бюджет ежемесячный. Кредитная организация должна рассматривать соответствующие требования в течение пяти дней. Суммы процентов и штрафов и неустоек за нарушение условий, неуплаченные за наемщиков. То есть, если мы представим о том, что вы ранее нарушали сроки оплаты, то, друзья то это не распространяется. То есть все то, что вы до введения вот этих условий нарушали, оно у вас все равно обязанность лежит. Эти все условия действуют на людей, которые были добросовестны до сегодняшнего периода, но вот сложились такие обстоятельства, и сейчас им надо что-то делать. То, что вы не оплатили, будет, соответственно, оплачено вами в дальнейшем. Вариантов несколько. Банк будет пересматривать вместе с вами график платежей, и погашение займа сдвинется на так называемый срок этих кредитных каникул. По истечении срока вы должны будете возвращаться в свой привычный режим и оплачивать. Если же у вас были проценты накоплены, то устанавливается так называемая обязанность оплатить этих процентов по кредитным картам, в частности, в течение двух лет. Причем первый платеж должен быть не позднее, чем 30 дней с даты окончания периода отсрочки. Представим, что проценты мы не платили вообще по кредитной карте. Они у нас накопились за счет времени кредитных каникул, и нам надо дальше что-то делать. Так вот, эти кредитные каникулы прошли, и первый платеж по этим процентам вы должны будете заплатить через 30 дней. Отсрочка может быть предоставлена на, на два года, и вы равными ежемесячными платежами будете это оплачивать. Давайте на этом моменте я остановлюсь, потому что наверняка возникли вопросы, и я сейчас переключусь в чат, чтобы на них ответить. Если вопросов нет, пожалуйста, поставьте мне в чате минус, что вопросов нет. Здесь хотелось бы подытожить вот в этой, во всей истории, следующий момент. Друзья, если вы не уверены, хватит ли вам времени вот на предоставление вот, этих тех самых кредитных каникул, чтобы восстановить финансовую свою платежеспособность, просите тогда сразу реструктуризацию на больший срок. Кредитные каникулы – это каникулы, да, это вот такое автоматическое изменение договора. Реструктуризация – это уже правовая форма изменения условий договора, где вы будете устанавливать тот объем платежей на достаточно длительный период, который вам удобен. То есть по сути, нужно, да, договариваться с банком, торговаться. Так, переключаюсь на чат. Самозанятые продукты перестали покупать, источник дохода потерялся. Да, но у вас очень легко доказать о том, что потерялся источник дохода. Вы можете показать выписку по счету. А, а вот кто-то смотрит, 40 секунд задержка, я должна это учитывать. Хорошо, ладно. Буду, буду держать 40 секунд для того, чтобы вы написали вопросы свои. Так, друзья. Так. Так, так, так. Так. Так, совсем потерялся доход, ответила. Муж ИП не работает сейчас. Так, все, доходы упали. Все, я нашла, где комментарии у меня высвечиваются. О, счастье. Все отлично, видно и слышно. Все, друзья. Так, а где ссылку посмотреть на образцы договора о предоставлении каникул и реструктуризации? Я сейчас могу вернуть слайд. Вы можете просто этот слайд скопировать прямо сейчас там скриншотом. Можете скачать заявление, можете вот перейти по ссылке и обратиться за, за ним. То есть идея заключается в том, что если вы понимаете о том, что финансовое состояние такое, которое не позволит вам быстро выбраться, и то есть кредитные каникулы не дадут вам облегчения, то есть они дадут ну, временное какое-то облегчение, то, конечно, я рекомендую договариваться с банком о пересмотре порядка платежей. А это называется реструктуризацией. Да? Когда я увеличиваю срок кредита, но я уменьшаю ежемесячный платеж. Такое возможно. Да, кредит станет в дальнейшем дороже за счет того, что я дольше пользуюсь заемной суммой. Вместе с тем я смогу выжить. Это здесь ключевое будет. Происходит закрытие ООО, возможны ли каникулы? Татьяна, я в любом случае бы... У вас, получается, упали доходы. Если происходит закрытие ООО в связи с именно сведением вот этих норм санэпидемиологических, ограничивающих передвижение, да, конечно, вы подавать нужно. То есть подавать в любом случае нужно, если у вас есть в этом потребность. Друзья, если вы понимаете о том, что вы можете погасить кредит, то я рекомендую его гасить элементарно, хотя бы потому, что это облегчит вашу жизнь в дальнейшем. Если вы понимаете о том, что у вас не хватит возможности, если я сейчас погашу кредит, то я не буду знать, на что я буду жить там в дальнейшем, то тогда, да, имеет смысл пересмотреть ежемесячный платеж и хотя бы его снизить. Бежать всего лишь потому, что дали такую возможность, не следует, потому что чем дольше я пользуюсь договором займа, тем больше я заплачу процентов за пользование. То есть это удорожает. Если в прошлом году работала в найме, а в этом году, как ИП, могу доказывать уменьшение дохода? Елена, спасибо за вопрос, но я бы попробовала. Почему нет? Потому что я же рассчитывала о том, что у меня будут какие-то заработки стабильные, а тут получилась нестабильность. Может быть, у вас за первые периоды месяца была ситуация, когда за первые периоды, там за январь, так скажем, была ситуация, когда вы работали и хорошо зарабатывали, а получается в марте в апреле ваши доходы упали. То вот, пожалуйста, можно как минимум доказывать с этой позиции. Извините, может, прослушала, прослушала только подключилась. Так, сейчас я... Как бы, какое вам... Вот давайте я вам вот это открою, чтобы вы читали. Так. Можно ли вообще отказаться от погашения долга в сложившейся ситуации? Есть документы у приставов. В настоящее время не представляется возможным устроиться на работу. Друзья, если вы не можете в настоящее время устроиться на работу, я всех призываю встать на биржу труда. Почему? Во-первых, потому что мы сейчас будем это еще проходить с вами, какие льготы есть в связи с введением вот пандемии, ну в связи с введением норм, в связи с введением, в связи с сложившейся ситуации в стране, какие льготы еще государство предусмотрело для людей. Поэтому обязательно встаем на биржу труда и начинаем получать пособие по безработице. Это первый момент. Более того, это будет доказательством того, что вы остались без средств к существованию. Если это старые ваши кредиты, то, конечно же, пишем заявление на имя приставов и по возможности подаем заявление в суды хотя бы удаленно. Да? На сегодняшний момент там судебные заседания, насколько я знаю, приостановлены, но что-то в удаленном порядке рассматривается. Ну, грубо говоря, так скажем, судебные участки живую людей не принимают, но удаленно никто не запрещает подать иск. Соответственно, если был старый кредит, пишем заявление на службу приставов с просьбой приостановить, так скажем, действие карательного, ну, так, принудительного взыскания в связи с невозможностью оплачивать. Встаем обязательно на биржу труда. Есть документы, в настоящее время не представляется. Так, можно ли вообще отказаться? Отказаться прям не гасить не получится. То есть вы можете приостановить выплаты по кредитам, вы можете их уменьшить, но э, признать, э, как бы отказаться от того, что я вообще не хочу платить, это по сути э, нужно проходить процедуру банкротства и признавать себя банкротом. Но, видимо, об этом я буду дополнительно рассказывать, потому что это отдельная тема, которой стоит посвятить отдельную лекцию. Будет ли дорожать недвижимость, покупать или продавать сейчас можно? А вот об этом, Жень, спасибо за ваш вопрос. Мы как раз будем с вами завтра говорить в 11 утра. Ссылка дополнительная будет еще. Потому что вот завтра мы будем разбираться, а что вообще покупать и как сохранить сбережения. Имеет ли смысл покупать валюту или еще что-нибудь. А если кредит на мне, а я сама бюджетник, а муж ИП и его доходы упали? Попробуйте, Елен, сослаться на то, что упали доходы семьи, что кредит был взят на двоих, на семью. Я надеюсь, что он был взят у вас, потрачен действительно на... Ну, то есть... Да, с юридической точки зрения, вот я сейчас прихожу к выводу, что вам удобнее доказывать о том, что это был кредит взят для семейных нужд, и как следствие вы доходы семьи в целом упали, и, как следствие, вы бросите отсрочки. А можно удаленно зарегистрироваться на биржу труда в условиях карантина? Попробуйте через портал Госуслуг, потому что он на сегодняшний момент предоставляет ну, удивительные вещи. Я, честно, я не пробовала, но в госуслугах можно практически все. <смех> Честно, там, там э, можно зарегистрировать рождение, смерть. Там, ну, я не знаю, это потрясающий портал. Я, я в восторге. Вот это вот та система, которую я очень люблю, потому что я юристом работаю давно. Я еще помню, как я будучи студенткой, бегала по всем госорганам для того, чтобы там получить какую-то маленькую смешную бумажку, там типа а-ля выпуски какой-то. Госуслуги – это просто для меня как рай на земле. Скажите, а если кредит уже просрочен, через суд отправлен на взыскание к уже ничего никак не отсрочку не получить – Павел, вы можете... Это получается обязательство по старым кредитам, и, конечно же, сейчас вам уже нужно договариваться со службой приставов. То есть уже банки... Мы, вы можете, безусловно, предложить банкам... Давайте так. Друзья, у кого есть просроченные обязательства по кредитам по старым до введения вот этой ситуации, до введения вот этих кредитных каникул, вы, безусловно, можете обратиться в банк и предложить мировое соглашение, потому что мировое соглашение между взыскателем и должником будет, может быть заключено на любом этапе. И в этом мировом соглашении вы можете предусмотреть те условия платежей, которые выгодны и удобны для вас. Не стесняйтесь. Если же с вами взыскатель уже не общается, там, передали коллекторам, коллекторы не разговаривают и так далее – то вы направляете заявление в службу приставов и с приставом не пытаетесь договориться об отсрочке исполнения обязательства. Если приставы говорят «нет», они вас отправляют в суд, и через суд вы доказываете необходимость предоставления вам такой отсрочки. И устанавливаете тот срок выплаты, который вам удобен. Если у вас есть финансовые обязательства, если, ну, если у вас есть чуждевенцы, если у вас элементы есть и тогда. далее, и так далее. Это все будет учитываться в суде, и нагрузка ежемесячная платежа по старым кредитам, она тоже будет оцениваться. Что делать, если расходы оптимизированы, кредитов нет, но есть обязательные платежи, аренды, коммунальные платежи и другие, а доходов в данный момент нет. Что делать? Вячеслав, сейчас я буду как раз рассказывать, что делать для того, чтобы хоть где-то найти деньги под ногами. У нас этому будет еще посвящено вот следующий блок сегодняшней встречи. Буквально несколько минуточек, подождите, все расскажу. То есть ситуация в стране не является форс-мажором. Смотрите, на сегодняшний момент э, Торгово-промышленная палата России выпустила бумагу о том, что ситуация, которая происходит, приравнивается к форс-мажорным. Но, друзья мои, форс-мажор, он не освобождает от исполнения обязательств, вы должны это понимать, он освобождает от ответственности, то есть на вас не могут начислить штрафы, неустойки, пени, взыскать, э, там, обратить взыскание на квартиру, э, если у вас были поручители, обратиться к ним за взысканием. Вот этот момент важно учитывать. Почему-то все думают, что если это форс-мажор, то я могу вообще не исполнять обязательства. Нет, форс-мажор нас освобождает от ответственности. Он, признается, он признает ситуацию, сложившуюся неподъемной для человека. Вместе с тем вы всегда вправе действовать в соответствии с теми нормативно-правовыми актами, которые есть или которые, которые были. А это... Писать заявление в банке о реструктуризации, обращаться к приставам об отсрочке, направлять заявление в суд, указывать о том, что у вас снизилось материальное положение, указывать о том, что у вас есть теждевенцы, у вас есть там, взрослые родственники или младшие родственники, там, я имею в виду детей, конечно же, которых нужно содержать, кормить и так далее, доказывать о том, что вы единственный кормилец и так далее. Если э, супруга э, в декрете достаточно длительное время, попросить ее встать э, на биржу труда для того, чтобы показать о том, что вот супруга на бирже труда, и я вот, извините, без э, средств существования. Все, вот... Я уверена о том, что по прошествии вот этой ситуации, связанной с пандемией, конечно, суды у нас будут завалены исковыми заявлениями, связанными с отсрочками, с рассрочками, пересмотрами долговых обязательств. Но мы это уже будем решать потом. Сейчас важно понять, как вам действовать и не совершать ошибок как таковых. Скажите, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, поставьте в чате тогда минусы, я перейду к следующей части нашего. А презентацию можно будет посмотреть после эфира? Я думаю, да, я так точно ее предоставлю. А там уже техподдержка, наверное, будет выкладывать. Так, возможно ли запись этого прекрасного вебинара настолько все четко и без воды? Очень надо еще раз переосознать. Да, Татьяна, запись будет. У меня есть аренда кабинета в отеле, но так как туризм сегодня не работает и офис закрыт в итоге, как быть в этой ситуации? У меня нет дохода, арендователь требует оплату офиса. У него это доход. Слушайте, ну, я честно могу сказать о том, что вот те арендодатели, которые сейчас, именно коммерческих помещений, которые выступают с такими категоричными требованиями, они странные ребята, Писать, писать сообщения, писать требования о том, что снизился пассажиропоток. Если вообще гостиница сама открылась, закрылась, если сам офис закрылся, то вы не можете оказывать услуги. И вы можете торговаться с ними на тему... То есть у вас ситуация... Вот все, друзья, все, кто снимает помещение на коммерческой основе, у вас ситуация заключается в следующем. Если арендодатель с вами не договаривается по-хорошему о снижении арендного платежа на период пандемии и на период вот сложившейся обстановки, то вам, конечно же, нужно готовиться морально к суду. Что вы должны сделать? Вы должны написать письмо, претензию можете назвать это как угодно, о том, что вы требуете пересмотра договора в части оплаты арендных платежей, в связи вот со сложившейся ситуацией. Или же подумать о том, чтобы расстаться с этим арендодателем. Я искренне говорю об этом. Почему? Потому что сколько продлится по времени, мы не знаем. Да, на сегодняшний момент правительство пытается максимально сузить да, вот эту ситуацию, связанную с распространением коронавируса по нашей стране. И мы все верим и надеемся о том, что раньше удастся выйти с каникул, чем сидеть до 30 апреля. Вместе с тем решать проблемы нужно уже сегодня. Поэтому вы пишете письмо с просьбой в связи со снижением э, клиента потока, я не имею там постоянного источника дохода, я не могу погасить вам арендные платежи там за апрель или март, когда вы там в зависимости от того э, стали, перестали работать. И прошу вас снизить арендную плату, например, до суммы коммунальных платежей по вашему помещению. То есть, грубо говоря, там за коммуналку я готова оплатить э, в этом месяце, но весь платеж я не готова, у меня там на 100% упал клиента поток. Я не могу, у меня не с чего. И если арендодатель достаточно разумный, то он, конечно, пойдет навстречу. Если нет, то он будет, безусловно, настаивать. Вот здесь, правда, будет на вашей стороне с точки зрения суда. Вы не сможете отбиться. Скорее всего, в суде вам нужно будет показывать о том, что вы предлагали изменить условия договора, вы предлагали снизить арендный платеж, но арендодатель не пошел вам навстречу и поэтому вы просите не начислять на вас неустойку, потому что сложился вот обстоятельство, приравненное к форс-мажору, и просите пересмотреть уже в судебном порядке договор аренды в части оплаты вот за этот период. И уже суд будет решать. Не бойтесь судов, не бойтесь. Они на самом деле, это та основа правового государства, которой нужно уметь пользоваться и обращаться. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. У нас в России чрезвычайная ситуация не объявлена. Следовательно, закон не действует. Давайте еще раз я расскажу вам про это. Это из каждых щелей делают не очень умные юристы. Друзья, для того, чтобы нам защитить свои права, нам не обязательно объявлять чрезвычайную ситуацию. Есть такие так называемые обстоятельства, приравненные к форс-мажорным. Эта ситуация приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам. Для того, чтобы не исполнять обязательства, у вас нет оснований. Вы можете только освободиться от ответственности. И здесь неважно, был введен режим чрезвычайной ситуации или не был введен режим чрезвычайной ситуации, вы действуете по закону, который сейчас. По закону сейчас вы можете написать заявление своему контрагенту и попросить адекватного снижения арендных платежей, по сути, вы просите изменить условия договора. Статья 451 Гражданского кодекса. И, например, снизить до оплаты коммуналки. Если он не соглашается, вы не стесняетесь, пишете заявление в суд и в судебном порядке просите изменить условия договора. Все. Здесь не нужно а, придумывать каких-то... А, вот, вот эти вот крики постоянно о том, что вот у нас не водится», слушайте, ну, это не поможет никому. Нужно просто защищать уже себя из, того, из той правовой базы, которая есть. А правовая база достаточно. Еще раз повторю, Торгово-промышленная палата Российской Федерации уже выдала а, распоряжение и письмо о том, что а, данную ситуацию признать приравненную к фос-мажорам. И справки выдаются. Обратитесь в торговую промышленную палату по месту э, жительства и получите справку. Все. И можете идти в суд. Надеюсь, ответила. Продолжаем. Потому что у нас же сегодня еще э, другие есть э, темы. А, все, что связано с кредитами, с кредитными каникулами, рассказали. Какие же жильготы еще есть и где, по сути, нам найти деньги под ногами, как нам... Э, действовать в этой непростой ситуации, вот сейчас как раз об этом. Когда вроде и кредитов нет, но есть-то все равно нечего, и обязательство нужно платить. Будем с вами искать и возможности. Какие льготы ввели дополнительно из-за ситуации? Повысят э, выплаты за больничные до размера МРОТ 12 130 рублей. Изменение коснется только тех, кто получает зарплату ниже минималки или пособие по безработице, поэтому встаем на биржу труда. Вместе с тем больничные, те, кто вышел на карантин после возвращения из за границей, проживают с таким человеком, тоже могут получать. Но остальным выплаты будут считаться, как и раньше, исходя из трудового стажа. Об этом не забываем. Семьям с детьми в возрасте до трех лет вы будут выплачивать пособие по 5000 рублей на каждого ребенка, и деньги могут быть начислены в течение трех месяцев, начиная с апреля. Помощь получают выплаты только те, кто имеет право на материнский капитал. Вот этот момент важный и существенный. Опять же, вся информация на сайте Госуслуг. Друзья, не ведитесь на мошенников. Не ведитесь. Никто нигде не заполняет документы, кроме как через госуслуги. Только через госуслуги все происходит. Все сейчас из каждой щелей полезли эти мошенники, предлагают выплаты. Об этом мы будем, конечно, говорить более подробно 10 апреля, но все-таки не ведитесь на то, что сейчас происходит. Если вам говорят, домой приходят или же там просят на каком-то странном сайте заполнить, только через портал госуслуг все запросы можно направить. Безработным повысят максимальные выплаты до величины минималки 12 130, вместе с тем это не для всех. Не забывайте о том, что э, минимальную-то выплату, то есть, э, э, то есть максимальная выплата может стать 12-130, но минимальная э, так и остается там не полторы тысячи рублей, по-моему. Вот, не всем по 12 тысяч будут платить, так что не сразу рассчитывайте на это. Текущие пособия и льготы продлят на полгода автоматически, то есть если у вас были уже получены все разрешения и справки, вам никуда ходить не надо, все будете получать. Если же вы что-то не получали ранее, но вам бы хотелось, через портал госуслуг вам нужно все равно будет все оформлять заново. То есть это действует и распространяется только на тех, кто уже ранее что-то сделал оформил, и хотел бы продлить, но все закрыто, не надо никуда ходить, все продлится автоматически. Если вы никогда не заявлялись, не подавались, то тогда и продлевать нечего. В ряде регионов отменили взносы за капитальный ремонт. Например, эта мера внедрена в Москве и в Подмосковье. Как у вас нужно созваниваться с администрацией, как минимум в районной ТСЖ или же управляющей компанией, смотреть, что у вас происходит. Ну и по ряду пособий льгот пока нет понимания по срокам выплат, в частности, выплата на ребенка от 3 до 7 лет, которая должна была быть введена в июне этого года, ее сейчас активно рассматривают, чтобы ввели раньше. Как, что, не могу пока ничего сказать, пока нет бумажки. То же самое выплаты ветеранам и работникам тыла в честь 70-летия Великой Победы. Ожеладаются выплаты в апреле, но порядок тоже сложно пока сказать. Где же нам все-таки брать деньги на то, чтобы закрыть обязательные нужды в условиях карантина? Первое. Оцените, не являетесь ли вы льготной категорией граждан, чтобы получить так называемый продуктовый набор на время дистанционного обучения. Уточать нужно на официальных сайтах администрации вашего региона. Сухпайок выдают практически во всех городах, школьникам и дошкольникам. А вспомните своих должников, друзья мои. Это то самое время, когда нужно вспомнить, о а никому ли я 300 рублей там не занимал. Обычно как бывает, идем с коллегами перекусить, кто-то не схватил там, кошелек, но забыл или еще что-нибудь, выскочил без сумки. Да ладно, ничего страшного, я тебе угощу, потом отдашь. Так вот сейчас то самое время, когда можно написать своим должникам и сказать, давай в новый день без долгов, верни 300 рублей за обед. Не стесняйтесь. Если вы понимаете о том, что деньги сложно выбить, ну, там уже такая, так скажем, патовая ситуация, то здесь я настоятельно рекомендую призывать ваших должников к разуму и предложить им подписать бумагу о рассрочке. То есть вы, по сути, просите не прямо сейчас вернуть, вы просите зафиксировать на бумаге долг, когда он будет возвращаться. Если ситуация позволяет, то просите купить вам продукты на сумму такую-то, просите заплатить за вас ЖКХ, погасить какое-то иное финансовое обязательство за вас, ну, чтобы это реально было сделано, а не так, да-да, оплачу, а потом никто ничего не делает. То есть думайте и вспоминайте, об этом не стоит, это не стоит исключать. Сейчас каждые 300 рублей для вас будут являться хорошей поддержкой. Оцените, что можно сдать, продать для получения дохода. Машина, дача, гараж, старая техника выставите на бесплатных досках объявлений. Я не знаю, как в других городах, я не знаю, откуда вы меня смотрите. Я из Санкт-Петербурга. Друзья, вы не представляете, как у нас выросла аренда загородных домов. Когда объявили о том, что каникулы будут до 30 апреля, и люди ринулись в область. Люди ринулись просто снимать какую-нибудь дачку, деревеньку, для того, чтобы быть на свежем воздухе. Поэтому, если у вас есть дача, не стесняйтесь, выставляйте объявление и сдайте ее, хотя бы на вот период, который есть сейчас. А что, если у вас стоит там какая-то, так скажем, знаете, бывают такие вот имущества, которые стоит и вы все думаете, вот я обязательно там разбогатею и там что-нибудь построю, это земельный участок там или старый гараж, там обязательно куплю машину. Если оно до сих пор простаивает, то лучше или в аренду сдать, или продать. И вот у вас уже есть определенный финансовый резерв для того, чтобы жить. Что еще? Конечно же, проведите анализ вашего гардероба и ваших вообще вещей. То есть здесь можно говорить не только о каких-то крупных предметах, типа дача, гараж, земельный участок, машина. Подумайте, а как много у вас гаджетов в доме? Может быть, имеет смысл старые телефоны продать? Потому что все равно так или иначе онлайн какие-то магазины работают и скупки работают. Можно просто старую свою технику сдать, и вот у вас уже появилась. Оцените, что можно сделать с одеждой. Может быть, имеет смысл пакетами ее продавать? Я знаю о том, что плохо продается на Авито одежда или там на сайтах Юла, это сайты бесплатных объявлений, где можно реализовать бушное имущество. Можно попробовать выставить в соцсетях. Но я точно знаю, что вот если продавать пакетом, то оно как-то более эффективно. Когда ты одну кофточку высвечиваешь, никто ничего не купит. Но если ты продаешь пакетом, то нормально улетает. Причем там же могут быть простейшие вещи или там хорошего качества, но если вы их выставляете по какой-то за пакет там, 500 рублей, вот, пожалуйста, человек обновил гардероб и у него много вещей появилось в запасе. Детские вещи. Обязательно. То есть детские вещи точно нужно пакетом продавать и даже не думать. Особенно сейчас, когда практически все закрыто. А если люди-то продолжают рожать и продолжают заводить детей, соответственно, вот как возможность. Поэтому здесь я призываю вас просто подумать, поанализировать, покреативить. Наверняка у вас ну, какая-то мысль натолкнется. Что еще? Можете ли вы предложить Бартых в условиях удаленной работы, проводить консультации, преподавать, обучать, переводить и прочее? Я могу рассказать о себе. У меня дети ходили э, к логопеду, пока не случились вот массовые закрытия. Я предложила нашему логопеду заниматься с нами удаленно. Я получила в такой грубой форме отказ, я даже не ожидала, учитывая, что у меня двое детей, и как бы немало денег я платила за эту услугу. Для меня это было странно, потому что в условиях современных ни в коем случае нельзя так общаться с клиентами, которые готовы вам оплачивать за ваши услуги. Адаптируйтесь к новым реалиям, придумывайте. Я, конечно же, нашла прекрасного специалиста, который работает удаленно с моими детьми и показывает свои результаты. А как я нашла? Переходим к пятому пункту – ЮДУ и профи.ру. Это сайты поиска услуг удаленных. Вы можете даже там поставить, там, оказывать услуги удаленно. Понятно, что если у вас профессия там, переводчика, она достаточно легко делается. Но вместе с тем вы же можете <coughs> заняться тем, чтобы переводить какое-то аудио в текст, видео в текст. Вы можете то есть, заниматься транскрибацией. Извините, если неправильно сказала, но вы Поняли. Вы можете предложить какую-то свою услугу, связанную с, там, с, с рисованием, например, или еще что-то. Сейчас огромное количество предложений, и вы можете и свое предложение выставить на еду или профиру и других сайтах. Как это делается? Мобильное приложение закачивается на телефон. И вы оформляете себя, как, если вы ищете услугу, то вы оформляете заявку, а если вы готовы предложить свои услуги, то вы оформляете себя как специалиста и уже предлагаете. Обязательно можно посмотреть, кто вообще что предлагает, какие есть услуги сейчас, в настоящий момент. Я знаю, что даже в нарушение каких-то правил люди все равно друг другу в, дом, в гости приходят и там и маникюр на дому и покраска волос на дому, и массаж на дому все равно делают, несмотря на строжащий запрет. Здесь уже личная ответственность каждого, но я не призываю ходить по домам, я призываю посмотреть на свою профессию и подумать, как ее можно адаптировать под удаленную работу в настоящий период. И, конечно же, использовать те новые инструменты, которые у нас есть, не стесняться, не отказываться. Так. Что? Давайте здесь остановимся, а потом я подведу итог. Переключаюсь на чат, чтобы видеть ваши комментарии. Если они возникли, давайте рассказывайте и пишите. Так, так, так, так, если судиться, моя пенсия сейчас 8600, будет ли такая поддержка? А какая такая поддержка? Поддержка, вы имеете в виду льготы? Льготы, честно говоря, Татьяна не очень поняла вопрос. Переформулируйте, пожалуйста. Через госуслуги можно было подать заявление на выплату, только если детей не меньше двух еще не устранили этот недочет. Станислав, спасибо вам большое за комментарий. Елена, добрый день. У нас введен режим якобы карантина, но карантин объявляет главный санитарный врач своим постановлением. Постановления нет. Остановили работу предприятия, никаких компенсаций не ввели. Все эти мероприятия только если докажут, что якобы карантин ввели. К потере доходов э, привел к потере доходов. Нес насколько это все вообще законно? Это же обман просто-напросто. А, так, э, э, э, для того, чтобы приостановить работу предприятия, должно быть внутреннее распоряжение предприятия, да, то есть вряд ли кто-то ходил и устно что-то рассказывал, как минимум какая-нибудь бумажка, приостановить работу предприятия на такой-то период. Попытайтесь этот приказ схватить, потому что организация... По-любому должна была бумажкой подложиться, она не может не подложиться, ей налоги надо оплачивать. Она как она как будет потом в налоговых органах доказывать о том, что они приостановили работу или не приостановили? Если это предприятие, связанное с, не с жизнеобеспечивающей деятельностью, а у нас обязательства, да, только работают те, кто жизнеобеспечивающие предприятия, то тогда они тем более должны были приостановиться, потому что есть, вводится уголовная ответственность за нарушение. То есть обращайтесь к документам компаний, не ждите постановления от санитарного врача, обращайтесь именно к документам, которые у вас есть в вашем распоряжении, даже если это просто приказ непосредственно вашего руководителя какой-то. Фиксируйте записи звонков, фиксируйте документами и так далее. То есть вы как минимум можете запросить справку о доходах, и предоставить ее в банк для того, чтобы получить отсрочку. Так, да, должен быть сохранен. Сдача дачи квартиры приравнивается к размещению гостиницы в центре или соответствующие ограничения? Нет, гостиница – это немножко другое. Это краткосрочная аренда, а вы сдаете в долгосрочную аренду. Будет сохранен эфир? Да, обещают сохранить. На ЮДУ разве не платное размещение своего объявления? Слушайте, вакансии я искала бесплатно. То есть я сама, как, как клиент, который хочет найти свою услугу, я это делала бесплатно. Попробуйте профиру, если на еду платно. Я знаю, что, вот, например, если размещать свои услуги на Авито, то там платит тот, кто ищет. Да? То есть человек о своих услугах может рассказать бесплатно, например, там, не знаю, преподаватели на гитаре удаленно. Да? А могу научить онлайн играть на гитаре. А, разместили, а вот для того, чтобы вас телефон увидели, а, уже должны заказчики заплатить. Вот это я знаю. А, минималка 12 тысяч, а пенсия 8,650. Это как? А, ну, на сегодняшний момент, я все равно, Татьяна, не понимаю ваш вопрос. Вот вы мне второй раз пишете, а я не понимаю, что, в чем суть вопроса-то подняли минималку, мрод 12 тысяч вот, в качестве льгот, связанных с, с, с, с ситуацией, сложившейся в стране. А, честно, вот искренне не понимаю, читаю, не могу сообразить, что именно вы имели в виду. А, ограничения, что и гостиница, краткосрочная аренда жилья, те же условия ограничения, что и гостиница. А, туристический бизнес, да, у нас запрещен, да, а, Тимофей. Я вам потом, вы мне напишите ВКонтакте, я вам потом расскажу, О том, что вы сейчас задаю уже уходите в частности в вашей ситуации. Мы с вами знакомы, вы меня знаете, так что вы мне напишите. А с апреля соцпенсии повышается, проконсультируется своим пенсионным. Людмила, спасибо, вот Люда поняла вопрос, который задавала Татьяна и меня выручила. Спасибо, Люда, большое. Так, друзья, ну что, будем завершать наш эфир, у меня еще есть несколько информации, давайте подытожим, как говорится. Что точно нельзя делать в сложившейся ситуации? Вот абсолютно точно, что нельзя делать. Не берите кредиты, нельзя увеличивать долговую нагрузку, когда нет постоянного источника дохода. Если прям нечего есть, постарайтесь найти где-нибудь долг там без процентов, но ни в коем случае не влезайте в кредитные карты или в потребы. Просите у ваших родственников лучше еды вам дать, чем вы будете влезать в потребительские кредиты или в кредитные карты или в долги. То есть ищите максимально возможности снизить себя долговую нагрузку и не увеличивать ее. Не занимайте под процент, опять же, да. Если есть знакомые, которые готовы занять, то просите на срок не менее полугода и без процента. Нельзя тратить деньги на новую профессию. Изучайте все бесплатно. Сейчас из всех щелей полезли э, помогайки, которые рассказывают там, вот вложись в это, и ты освоишь новую профессию, и будешь зарабатывать миллионы удаленно. Друзья, для того, чтобы зарабатывать удаленно, вам нужно учиться. Вы же не сможете по онлайн-курсу начать делать операцию. Вы же не сможете сверлить зуб по онлайн-курсу. Любая профессия требует времени, навыков и времени. Поэтому, если вас предлагают платно обучать, не надо. Огромное количество есть информации в бесплатных материалах. Лучше бы на бесплатных ресурсах изучать какие-то профессии новые. И заметьте, любая профессия сводится к тому, чтобы продать свои услуги кому-то. Нужно думать, а кому я буду продавать, а смогу ли я продать себя. Не те, кто вам рассказывают о том, что если ты закончишь там профессию интернет-маркетолога, ты резко начнешь зарабатывать или копирайтера. Нет. Ну нет. Вот мне сейчас огромное количество людей стучится и просит взять их на работу. Я отказываюсь, я сокращаю как свои текущие траты копирайтингом занимаюсь практически сама, интернет-маркетингом практически сама. Но почему? Потому что у меня нет возможности и сейчас содержать. Это большой риск, если я буду нанимать кого-то. Поэтому прежде чем вкладываться в какую-то профессию, думайте, как вы будете на ней зарабатывать, как будет строиться поток поиск клиентов. Если все-таки вы решите освоить новую профессию сейчас не делайте это на платной основе, лучше покупайте книги, изучайте по книгам, смотрите бесплатные материалы, которые есть в интернете и в соцсетях, тот же YouTube-канал. Сейчас очень многие, так скажем, онлайн-школы открыли доступы к своим бесплатным курсам. Для чего? Для того, чтобы как раз-таки людей замотивировать в дальнейшем, втереться к ним в доверие. Пользуйтесь этой возможностью, но пока не тратьте на это. Не вкладывайтесь в рисковые инвестиции, помните, что бесплатный сыр только в мышеловке, ваша задача не рисковать тем, тем, что есть. К сожалению, да, мошенники очень сильно активизировались, и многие вам будут говорить о том, что принеси свои 100 рублей, и завтра получишь 1000, разные кассы взаимопомощи опять появились. Это все финансовые пирамиды и их отголоски, пожалуйста, не ведитесь на это. Если вам обещают высокий процент и высокий доход, помните, что это сверхрисковый инструмент, всегда. Любой, любая организация, которая пытается привлекать ваши финансовые средства для инвестиций, должна иметь лицензию от Центробанка на сайте Центробанка. Можно эту информацию проверить. Более подробно о мошенниках мы с вами будем говорить 10 апреля, тоже в 11 по Москве. Опять же, там ссылки будут дополнительные. Что еще? Какие есть нюансы? Если у вас остались вопросы, пишите. Тема письма, вопрос по вебинару 6 апреля 11, ну, 6 апреля, по вебинару 6 апреля просто, и задавайте ваш вопрос, и я на него отвечу. Завтра, завтра я проведу... То, тоже в 11 утра вебинар «Что делать со сбережениями в условиях кризиса и пандемии? Куда вложить, что купить, в чем хранить?» и другие вопросы. Покупать, не покупать валюту, покупать, не покупать недвижимость и что делать. Поэтому, если у вас есть желание узнать, пообщаться, приходите, мне будет приятно. Ну и, конечно же, ваши вопросы я буду ждать на электронную почту если сейчас есть какие-то еще вопросы можете их задавать так не доплачивают пенсии до прожиточного минимума подписано доп соглашение к трудовому договору о снижении оплаты труда оклад был 40 до вычетов теперь выходит не более 16 на руки но вроде бы получается при деньгах и нет слов о приостановлении но фактически просто сидим дома так леонид э, это же вам и нужно использовать то есть если банк будет отказывать, то есть вы можете что сделать? Вы хотите доказать банке, что у вас снизился оклад. Вы, соответственно, показываете то, что вы зарабатывали до, показываете вот эту бумажку и показываете нынешний оклад. И если банк не сочтет это достаточным основанием, то уже будем решать, там, грубо говоря, через суд. Но за спрос денег не берут, вы уже можете это предъявить. Я... Вот честно, я, каждый банк, конечно, будет решать самостоятельно, но для э, реструктуризации это точно имеет юридическую силу. Я бы в суд такими документами пошла. То есть я как юрист оцениваю уже да, ситуацию. Вот у меня пришел клиент, у которого есть бумажка, что ему на работе снизили оклад, а банк отказывается давать реструктуризацию. Я бы поспорила с банком. Я бы пошла в суд и начала бы доказывать. Извините, а где мне еще денег взять, если вот такая ситуация сложилась? А, так, перед самым введением самоизоляции отказался от платных курсов, навязанных одной из компаний. Изучаю в свободном доступе. Молодец. А, Елена, а запись будет? Да, должна быть. Очень полезная и доступная информация. Благодарю вас, Лидия, я рада. А, так, ну что, если вопросы еще есть, давайте там вроде как задержка 40 минут, ой, 40 секунд, я посижу еще до 12, там, 10 мы закончим с вами. И можете задать еще вопросы, какие остались. Очень полезная и доступная информация. Спасибо, очень интересно. Татьяна, пожалуйста. Кто со мной знаком, те знают, я обожаю комплименты. Спасибо за встречу в 11 по Москве. Я живу в Приморском крае. Это 7 часов разницы, очень удобно по времени. Лана, рада. рада. Елена, спасибо. До завтра, конечно, до завтра. Благодарю, все четко и ясно. Татьяна, пожалуйста. Не быстро я сообразила, да, ответ на ваш вопрос. Сидела откровенно так. Благодарю, очень полезной информация для меня и для моих клиентов, чтобы помочь ориентироваться, Пожалуйста, Ольга. Еще на YouTube вопросы пишут. А, ну я сейчас тогда вернусь туда. Елена, когда приблизительно ждать запись? Станислав, вот э, запись, э, ну, наверное, сейчас... Э, давайте я вам отвечу в личку. Вы мне напишите, вы же со мной знакомы, Стас. Вы же мне напишите, я вам отвечу в личку. Честно, я сейчас узнаю тех поддержки и скажу, я честно не могу сказать. Если сейчас выступает на учет э, в ЦЗ, а последняя высокооплачиваемая официальная работа была в октябре, будут ли выплаты по 12? Наташ, вот смотрите, еще раз повторю. Обещать нам пообещали, но что сделает конкретно в конкретной ситуации с конкретным человеком, я не могу сказать вам. Вы, безусловно, сделаете все эти действия, чтобы получить максимальную выгоду для себя. А потом, если у вас будет опыт практически, вы сможете поделиться со мной, и я уже смогу это осветить. Может быть, если у вас возникнет вопрос, обращайтесь, я в личке могу что-то подсказать. Честно, да, я руководствуюсь только тем, что в официальных документах написано, а каждый раз, как они там оценивать будут в индивидуальном порядке, сложно судить. Если вышли на пенсию при неполном стаже, от этого и все расчеты. Консультации подробно в пенсионном фонде. Вот. Спасибо. Встреча была полезной. Наталья, я рада. До завтра. А где будет выложена запись? Татьяна, я так понимаю, что она будет выложена на сайте вот здесь, НЦФГ. Вы там видите кнопочку «Архив». Она будет в архиве. И она в том числе будет выложена у меня на канале YouTube. Так, благодарю. Я тоже. Людмила, приятно. Где увидеть записи? Друзья, вот на канале НЦФГ вот на этом сайте, в разделе «Библиотека». Павел, спасибо огромное за помощь. Вот Павел меня выручил. Елена, когда можно ожидать запись предыдущего по обучению? А, Алексей, заходите, это, это уже наши личные темы, заходите ко мне на страничку, пишите вопрос да, непосредственно в почту, и я все ссылки дам, все явки, пароли выдам. То есть, друзья, если у кого-то еще вопросы остались, то вы обязательно напишите их. Я могла просто что-то не увидеть и проглядеть. Да я тоже всех рада слышать. Нина, здравствуйте. Так, так. ну что... Мне там еще говорят, что на Ютьюбе что-то, какие-то вопросы задают. Я, наверное, в YouTube отдельно выйду и там с YouTube спрошу, что там спрашивают. Если мои арендаторы зарегистрированы в моей квартире, работы в такси неофициально у них нет, платить с их слов не могут, как быть мне, как арендодателю? Ирин, вот зависит от того, насколько у вас вообще ну, желание, да, ваше личное. Вы можете снизить арендные платежи до коммуналки, как вариант, если вы переживаете. Вы можете, конечно же, их выселить, если вы не хотите больше работать с этими людьми. То есть здесь же... Ваша внутренняя, как бы возможность, да, то есть, если, вы, если это ваш хлеб, если вы на это живете, то, ну, наверное, логично торговаться, ну, торговаться, обсуждать. Да, вот такая ситуация сложилась, все пострадали. Давайте искать выход, давайте искать возможности, как-то договариваться. Потому что, ну, или же там ту же самую отсрочку предоставлять, прописывать изменения в договор о том, что хорошо, ребят, сейчас живем бесплатно, потом, начиная там с мая, увеличиваем на платеж на столько-то, таким образом э, это дается в рассрочку, как банки сделали, да, по сути. Никто же нам не простил долг, нам просто дали отсрочку. А, а пока вы должны там тупо за коммуналку заплатить по-любому. То есть здесь решаете вы лично для себя, оцениваете свою финансовую ситуацию и пытаетесь найти возможность договориться с вашими арендаторами. Но вообще, вы знаете, я всем рекомендую, не, не старайтесь задушить человека платежом сразу же, да, потому что большой платеж, он, конечно, накладывает такую финансовую затрату я рекомендую делать рассрочку, там, хотя бы раз в неделю, чтобы человек по чуть-чуть платил. Это, может быть, будет лучше, легче и проще. Так. Ольга, вы самый лучший... Спасибо, Оль. Вы... Станислав, спасибо. Все, пошли комплименты, сейчас я буду краснеть. И у меня мозг отключится, я перестану думать. Ирина, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. То есть старайтесь искать выход из сложившейся ситуации путем переговоров. Агрессия, она никому пользы не принесет. Я понимаю, что они будут ссылаться о том, что у них денег нет, да, но вы можете сказать, хорошо, денег нет, давайте, значит, тогда рассрочку сделаем. Коммуналку вы платите по-любому и фиксируем о том, что в мае вы должны чуть больше заплатить, в июне больше, там в июле больше, да, то есть размываем платеж за апрель на следующие месяцы без процентов. Или же, ребята, давайте снизим арендный платеж, то есть, ну, как бы, э, или же давайте вы будете платить там э, понедельно, то есть разобьем текущий платеж, то есть, ну, разные способы возможны, главное – найти выход. А что делать, если расходы оптимизированы, кредитов нет, но есть обязательные платежи, аренда, коммуналка, а данный момент нет, э, что делать? Э, так, друзья, вот на этот вопрос ответила, да, там у нас есть даже слайд, сейчас я его включу, что делать, а, то есть искать, а, искать льготы, искать, продавать имущество, арендовать, искать возможности удаленной работы с сайтов дополнительных, юду, профиру и так далее. Официально дохода не было, но теперь никакого. <coughs> а, ищите вы дополнительные источники доходов в удаленке. Да, то есть пытайтесь что-то найти, бартер, вам в помощь. Если нужны продукты, можете, там, грубо говоря, сказать, что... там сделал. Не знаю, выгуляю вашу собаку, хотя, конечно, сейчас все с собаками гуляют, сейчас попробую выгули чужую собаку за этот за бартер. Выгуляю вашу собаку, там, взамен хочу вот это. Готов сделать то-то, взамен хочу вот это. Будет ли минимальная выплата 12, если встала на учет сейчас, а последнее место работы было в сентябре? Вот, Наташа, я ответила, да, что пытайтесь, да, не исключайте эту возможность. Стоит ли вставать на биржу труда в первый раз? А почему нет? Ну, то есть, если вы сейчас находитесь без работы, и у вас нет возможности найти работу, а ее сейчас практически ни у кого нет, обязательно встаньте. Запись будет по этой же ссылке, она будет сразу доступна. А, спасибо, Денис. Денис подсказал там трое детей до 18 лет зарегистрированы смотрите регистрация и право собственности это две разные вещи регистрация осуществляется с этим с, с принудительно согласие собственника и может быть согласия матери нужно одного из родителей но желательно матери потому что у нас паспортные столы только мат матерей воспринимают почему-то вы, если она не придет да, в паспортный стол, чтобы снять, вы можете снять их через суд, и вам не, вы не обязаны предоставлять им другое жилье, вы не являетесь их родителем, вы не обязаны нести ответственность. Это другая немножко история. Если бы они были собственниками, то да, тут есть определенный риск, и здесь все органы опеки и попечительства вступают и так далее. В данной ситуации другой правовой порядок. Дети могут быть бомжами, если родители не побеспокоились об этом. Они могут бы купить временную регистрацию. Вы знаете, даже вы можете оплатить им, грубо говоря, временную регистрацию и, и прийти и сказать, что в суде, вот, прошу выписать, у них есть временная регистрация, просто мать не доходит, обязательства не платят, не живут и так далее, и так далее. Все, суд в принудительном порядке снимет их с регистрационного учета. Так, на Фейсбуке еще задают вопросы. Приятно. Елена, добрый день. А можно ли встать на учет э, центра занятости, если есть временная прописка и фактически проживаешь э, в другом городе? Возможности встать на учет по месту основной прописки нет. Сергей, я бы попробовала на вашем месте, потому что у нас же на сегодняшний момент даже ну, в сад можно пойти э, по временной регистрации много всего можно сделать по временной регистрации, тем более вы на постоянном месте проживаете в другом городе. Это вы здесь пребываете, вы здесь ищете работу. Я бы попробовала. То есть у меня правовых оснований в голове не возникает, что там может придумать наш центр занятости. Одному богу известно, честное слово. Но я надеюсь, что они не будут вам отказывать в этой мелочи. Разница между отсрочкой и каникулами есть? Ну, это практически то, то же самое, да, то есть отсрочка и каникулы. Каникулы – это вот как раз-таки вариант, который обозвали, а он может быть выдан в виде отсрочки и, или же в виде э, рассрочки, да, когда у нас снижается ежемесячный платеж по кредиту, но э, при этом э, э, мы платим. А отсрочка, когда мы вообще не платим на период каникул, на период, на период, который был предоставлен, но мы обязаны будем это потом возместить в дальнейшем или путем увеличения обязательства продления сроков по кредиту, или же увеличением ежемесячного платежа в дальнейшем. Это как раз-таки будет решаться дополнительно. Так. Добрый день. Где в наших нынешних условиях хранить наличную валюту в банке или дома под подушкой? Боюсь, что банки заморозят. Светлана, завтра как раз будем на эту тему разговаривать очень долго. Приходите обязательно в 11 утра по Москве. Буду рассказывать, что делать со сбережениями. Если у кого-то еще остались... Я просто сегодня не хочу путать всех, понимаете, а то я сейчас расскажу весь контент. Мне не жалко, но просто у нас есть правила, и, и я уже готовилась. Выслушайте меня завтра на эту тему, мне будет приятно, если ко мне еще раз придут люди. Так, если вопросов нет, то я могу, в принципе, завершать эфир. Вопросы вы можете свои написать. Друзья, те, кто смотрит меня с других там информационных точек, и я не вижу обновления быстрого ваших вопросов в чате, напишите мне на почту, я с радостью отвечу. Тему можете указать. Вопрос по эфиру 6 апреля. Все. Если какие-то ссылки нужны, что-то, там документы какие-то, или еще презентацию, если что, там все выдадим. Не, не жалко. Так, спасибо вам огромное. Ирин, пожалуйста. Елена, благодарим. Спасибо, Елен. Приятно. Приятно, когда тебя хвалят. Ничего не могу с собой делать. Так, ну что, тогда всем счастливо. Приятного вам бодрого понедельника. Я желаю вам в первую очередь, конечно же, не отчаиваться. А я прелесть. Спасибо большое. Спасибо. Я желаю вам в первую очередь не отчаиваться. Друзья, знаете, как, как говорится, ведь разные события происходили в нашей стране, и не такое, Андрей, благодарю вас, высокая оценка, и не такое еще проходилось. Поэтому не вешайте нос, думайте о себе и своих близких, составляйте четко свои расходы, если не бойтесь судов, обращайтесь в банки за разъяснениями, если чего-то не понимаете, задавайте им по тысячу раз, что-то сложно, то, конечно же, пишите, я с радостью отвечу и проконсультирую. Ну, я думаю, что рано или поздно все когда-нибудь заканчивается, поэтому все пройдет, да, и печаль и радость. И поэтому сейчас нужно просто... С холодной головой подходить к ситуации, которая сложилась. Не думать о том, что, боже-боже, мы все умрем, все пропало, и какой беспредел, потому что паника, она никому не придавала, э, никогда не придавала никакого плюса. А наоборот, относиться к этому, да, так сложилось. Да, э, ситуация непростая, да, ситуация неоднозначная. Но что я могу сделать конкретно в своей жизни, в своей ситуации личной я могу сама сократить расходы я могу поискать источники доходов я могу наконец-то разобрать все шкафы продать все ненужное не отказывайте себе в этом хорошо все я всех благодарю за то что вы пришли в сегодняшний эфир увидимся завтра в 11 по Москве на теме, куда деть сбережения, как распорядиться деньгами, если они все-таки у вас есть, куда их вложить, как сохранить, чтобы не потерять. До встречи завтра и пишите ваши вопросы. Счастливо!